С подписчикам подписчиками гостям, я Джетли, и сегодня я хочу подвести итоги моего лечения. То есть, чего мы с врачом добились на сегодняшний день. Сейчас мне выписали две таблетки, которые надо принимать обязательно и утром, и вечером. Это Сираквель Пролонг, всякие таблеточки, и Безак. Но Сираквель также можно заменить критиопином по три таблетки на ночь. Я думала, что они никак у меня не отличаются, то есть, ну, по поведению. То есть я выпиваю Сироквель Пролонг, который на 300 грамм, таблетку одну, и безак утром. И мне вроде нормально. Но стоит выпить Квитиопин, и у меня, как-то сказать-то, ну, в общем, я засыпаю от этого. Вот, и выписали антидепрессанты, которые я принимала до этого, то есть называется, ну, конечно, синие таблеточки, такие я вам показывала. Вот, и еще, в общем, вытянутые небольшие голубые таблеточки, которые действуют чуть ли не ежесекундно. То есть, их я принимаю, если у меня опять начинается боязнь людей, ну, тут социофобия, социопатия, и боязнь в лице. И вообще, когда накрывает что-то прям невообразимое, но успокаивает по раз. И получается, у меня четыре таблетки, ну плавающий, так 4-3-2, то есть, ну, 4 препарата. Я уже гораздо лучше чувствую себя, не в пример, в первый раз, когда я пришла к врачу, мне врач сказала, что мне оставалось совсем чуть-чуть до невроза, и тогда бы лечить меня стало гораздо сложнее, стало бы. Ну я вроде как вовремя пошла, я это уже вам рассказывала. Я снова как бы пытаюсь рисовать. Когда никто не заставляет рисовать вот то, что не хочешь, начинает нравиться. И мне кажется, что м -м, некоторые люди, которые хотят пойти в художку, могут вполне в нее не ходить и научиться рисовать по-туторам дома. А в основном это обучение стоит весьма недешево, особенно если ты в институт идешь. А также вы, наверное, помните, что э, вы хотели, чтобы я сняла Draw My Life, но у меня нету, к сожалению, маркерной доски для этого, потому что ну, она гораздо удобнее, чем рисовать в альбоме, допустим. Там можно нарисовать и, по скажем так, по линии повествования корректировать какие-то вещи. И это будет смотреться, получается, как мультик. Если я нарисую, это гораздо Дольше будет. Или можно сделать так. А я буду в чайных историях, или как вы захотите, там, либо в логах, либо в чайных историях рассказать все, что я помню о своей жизни, помню я с рождения. Это немножко пугает, в особенности меня просто, ну, не знаю. Я помню все. Вот. Но это придется делить на несколько частей, как бы даже не на 10 частей, потому что есть ключевые моменты, о которых я хочу рассказать. И эти ключевые моменты ну, в 20, даже 40 минут они не влезут. Так что голосите в комментариях, что мне снимать следующим. То есть либо начать рассказывать о моей жизни, либо заняться ремонтом либо вообще провести стрим. Я прошу прощения за свое предыдущее видео. У меня в нём случилась такая, как сказать, оплошность. В общем, у меня, во-первых, компьютер перестал в Sony Vegas накладывать музыку. То есть, если я пытаюсь добавить музыку на фон, он начинает пищать, пищать и глючить. Вот и, может быть, я скачала такую битую, ломаную версию, может быть, просто в компе делала, короче. Во-первых, мозг не подставляется. А во-вторых, в прошлом видео я делала цветокоррекцию, цветокоррекцию всей дорожки. Откорректировался только первый кусочек и последний. И вот что это? Я не знаю, что это. И мне бы хотелось... Ну, не знаю, чтобы все было хорошо. И у вас, и у меня... Надеюсь, мы скоро с вами снова увидимся. Спасибо за просмотр. И пока!